Рестарт Прозорливый ум нуждается в тренированном мозге, но нескончаемый поток мыслей засоряет мозг и ослабляет внимание. Научись выключать мозг глубокой медитации, покоя, а затем делать рестарт своего компьютера. Доброй всем жизни, дорогие друзья! В эфире "Правовед Сибирь» и рубрика «Примеры выигранных дел». Сегодня в нашем видеообзоре мы рассмотрим решение в пользу заемщика с Калининского районного суда города Новосибирска. Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело о по поиску Пау такого-то кг, о взыскании задолженности по кредитному договору. Далее идет э, перечисление условий кредитного договора, с которыми вы можете ознакомиться скачав этот документ под видео кому это интересно обе стороны судебное заседание не явились значит истец просил рассмотреть дело в отсутствии представителя а ответчик э, не, не явился значит читайте подробно статьи которые указывают здесь судья ссылочки на статьи и, значит, полностью, о чем эта статья. Я сегодня их зачитывать не буду, а предлагаю это делать вам, сделать вам сегодня самостоятельно, скачав этот документ. И так далее. Согласно статье 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Истец в ИСКО заявление указывает, что в такую-то дату между истцом и ответчиком ОГЭ был заключен кредитный договор на такую сумму на основании которого истец просит взыскать свою пользу с ответчика ОГЭ за должность в размере таком-то однако истцом материала дела представлен кредитный договор э, такой-то номер заключенный между ООО и ОГ на сумму кредита такой-то то есть скорее всего как я понял здесь банк предоставляет совершенно другой кредитный договор видимо у ответчика у человека было не один, не один договор видимо и они представили другой совершенно договор так как на официальных сайтах суда вскрывается информация вот, то есть конкретно персональных данных то есть мы можем только догадываться но нам не важны эти цифры, не важны даты, нам важна самая суть этого решения. Также из представленной клиентской выписки по счету видно, что счет используется для обслуживания кредитного договора, номер такой-то от такой-то даты. Доказательства обратного в силу статьи 56 ГПК РФ в суду представлено не было. Оценив совокупности, представленные по делу доказательств по правилам статьи 56 ГПК РФ Суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований, поскольку ИСУ в обосновании своих требований суду не представлено доказательств, подтверждающих заключение банком и ООГ, между банком и МОГ кредитного договора на сумму, такую-то, а также образование задолженности по данному кредитному договору. Кроме того, судом неоднократно в адрес были направлены запросы с просьбой предоставить в адрес э, суда документы, подтверждающие заключение кредитного договора, а также общих условий договора потребительского кредита. Однако требования суда истцом не исполнены. Суд решил в удовлетворении исковых требований э, к, к ПАО, э, вернее, от ПАО э, к такому-то человеку взыскание задолженности по кредитному договору отказать. И судья Белоцерковская, ЛВ, значит, честно отнеслась к своему судейскому долгу здесь, и банк подсунул совершенно другие доказательства, когда предоставляли иск, исковое заявление. Но она внимательно изучила, значит, все эти документы, и сделала вывод, что это совершенно другие документы. А к тому договору, которому выдвигает иск, банк исковое требование к истцу, вернее, к, к ответчику, они совершенно другие договоры. И вот еще хочу что обратить ваше внимание. Вот смотрите, какая запись идет в этом решении. Подлинник решения хранится в материалах гражданского дела Калининского района суда. Адрес такой-то, то есть номер дела такой-то. Вот это вот обязательное условие, обязательное условие вот этой надписи должно э, на копии, на правильно заверенной, надлежащей заверенной копли, которая выда выдают вам Секретари или приносят при, при, э, вам почтальон значит, в письме в заказном. И то есть э, копия любого решения должна быть отсканирована на оргтехнике. И э, поставлена печать, штампик суда. Копия верна, э, соответственно, и такая надпись должна быть. Подлинник решения хранится в материала гражданского дела Калининского районного суда в нашем случае. То есть, первое, на решении, на копии решений, во-первых, копия должна быть снята, не выкачана просто с компьютера, как обычно это делает в судах, да? А то есть, она отксерена должна быть. То есть, там печать, которая стоит вот здесь вот э, на подлиннике, должна быть черная, отксеренная на вашей копии. Соответственно, видны дырочки, э, где... Э, сшиваются в местах сшивки дела да вот эти все моменты вы обращайте пожалуйста внимание на это и э стоит значит кто заверил копию эту э подпись расшифровка подписи до да, такой момент и соответственно они могут э расшифровку подписи заверить печатью вернее подпись кто заверил копию ну и еще раз обращаю внимание, что вот подлинник решения хранится материала гражданского дела такого-то, в таком-то суде, по адресу таком-то, это тоже надпись обязательно. Иначе это решение, оно незаконно будет. То есть, вот таким вот образом обращайте внимание. По этому поводу у нас уже тоже есть э, достаточно много видео. Кому интересно, соответственно, найдет. И То есть, здесь вот судья ЛВ Белоцерковская. Она, значит, по-честному отнеслась к своим обязанностям, как подобает судье. То есть ответчик не пришел в судебное заседание, но тем не менее она вынесла, значит, решение в пользу ответчика, так как суд, о, вернее, банк подменил кредитный договор в доказательства. И, соответственно, все выписки другие были и так далее. Так что я прошу вас внимательно от... рассматривайте свои дела, рассматривайте свои дела, когда вы снимете копии или сфотографируете в вашем случае и смотрите все счета. Какие телесчета банк предоставляет, не те копии это документов или подлинники это документов, соответственно, вот такие вот моменты очень обязательные моменты, вот. Ну а кому нравятся наши видеообзоры? Так, сегодня компьютер тормозит. Ага. Ставьте любо большой палец вверх, подписывайтесь на канал, смотрите дополнительные ссылочки под видео. Вот здесь вот будет размещен документ, который сейчас я зачитывал. Общий плейлист. Ставьте комментарии под видео, смотрите полностью весь плейлист, выбирайте свое дело, которое подходит к вашей ситуации. На этом сегодня все. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.